Наш общий друг, по кличке Бонифации, пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17 свалять несложно. В жизни дурака. Он не хотел командовать и строить, Боеготовность не желал укрепить, искал друзей, чтобы было ровно трое. Потом искали. Где б ее купить, но закален В сражениях картежных Он мог не спать Три ночи и три дня Немало баб В любви неосторожных Чуть не сгорели От его огня В РВСН Такая дисциплина Любому впору Ноги протянуть А в голове то Оленьки, то Нины. пить или не пить, Ударить или поснуть. а ну ударь, а ну-ка попробуй, А да матерись машинным языком, Гори огнем и служба, и учеба, Мы с Бонькой здесь от а третьего найдем, Наш общий друг по кличке Бонифаций,